Всем здорова, дорогие друзья, с вами опять я с Визар, и Лерой. Всем привет. Да, привет. Итак, я вот как раз решил сделать карту, забыл даже, как она называется. А, пойди, не умер. Вот. Итак, отойдите, ребят, пожалуйста. Я буду читать. Привет, сейчас ты играешь на карте Пройди или умри. Правило не ломать блоки, не читерить, играть не на мирном. Когда находишь редстом, иди на место прохода. Пятое. Э, и ставить там красную пыль. Так я не не понял. Можно использовать таймсет АТП. Создатели карты Алекс Дв... 20 тысяч, десять. И помог Ну что ж. Итак, сетхом приписан. И куда же пойдем? Давайте сначала... Место прохода. Так Давайте сначала первое. Где первое? Вот первая Вот первое. Али. О! Так. Паркур. Паркур, да. Так давай лерой тыкай на это. я на. поставила это как минимум я... да, о чпань молодец тыкай на первую кнопочку я что я не могу, тыкнется, что ли? просто тыкни на первую кнопочку а я что делаю все ты пахнулся че подожди ой ты пахнешь ко мне Ай. о там ночь чё... а ты где? ты че упал? А, а Все, больно. Ага. По чекпоинту залезай. Трудноватый паркур. Я допрыгнуть не могу. А Что такое-то? Ты допры... Подожди, подожди. Витя, подожди, подожди, дай я тебе а. допахнусь. Yeah. Я к тебе или ты ко мне? Ты ко мне. О. А -а -а! Mm. Летать запрещено. Не 4. Я mm, не летаю. А что ты делаешь? Я видел как-то... ты. А -а -а! Я по стенам лазу. Да, точнее. спайдер -мен. Так подожди, Лиза, дай. Все, я тебе это Я ничего не вижу. Ладно, все, правда, Давайте не четыре, просто, просто паркур пройдем. Какай? Okay. У меня читов нет, поэтому я четверики не собираюсь. И не вам советую. Как ты тут А? Стоя на месте. Легко. Стоя на месте. Стоим. Подожди. Ну куда ты? Не читерите. Ребята, давай... Всё, я добрался. я на лесенке, я на красная пыль есть. Так. Редстоун. Первая красная пыль. Новка на спаун. А с рюкзака возьми лицо, и пойди. Дальше так. И как нам... Да, А, вот. Вторую теперь. Да, а где вторая? Я второй. А, вот она вторая. Если боишься, вот на спаун. Там-то В... да, там по Сложнее. А, а, а, а, а, а. Ай, меня придавило. Я где-то заспомнился. А. Так, ребят, простите меня. Мне придется это сделать. Так, потому что все я здесь этот спам поставлю. Все, мыслю да. Так быстро? там да, нет, Ладно, нет. Да, если ты считали, то там ничего сложного нету. Так. Ну что, третья? Сейчас, подожди. Спан, Спам. ой, не хочу. Спам. ой. Все, теперь я буду здесь. Ну давайте, ой, я еще в геймоде. На третий. На третий, да. Третье. третий. Так, да, что ну, на третьем? здесь. Да. Лабиринт. Скажите, как легче всего? На пролом. Там ничего нету. Я нашел проход, проход. А как? А, здесь промеж какрусов. Я я нашел. Да я? я прошел. Молодец. Ай, ай, ай, ай, ай. Го, го, го. Окей. А, лава. Где лава? Свет лава. Я быстрее. Ладно, Таша. Ну, Сейчас так... я опоздал. Дверь закрой. Дверь закрой. Да я пытаюсь. Короче, ты пахайся к нам. Вторая краска. Э, как ты мне звентаряшь? Пошли отдавать. Давай. Вс. А, ну, пацану, это вот, покнул. На спаун. На да, спаун я сказал. Так. четвертый, Четвёртую. Да, давайте четвёртую. Ну, так. Нажми и иди на рыбалку. На спаун. Ну, я думаю, тут не, нечего бояться. О, на рыбалку. Мы должны... я, э, Почему я на спауне? А вы на какой ходили? На третью или на четвёртый? Сейчас на четвертый. А, все, я понял, что мне здесь делать. Рыбалка, надо по кнопку на вот. А, не, во-во-во-о, -во, видите, надо моб сюда закидывать. Трудно. То, что ничего не видно. Надо чуть-чуть хитрить. Mm -hmm. Надо сюда уже вот подойти. Ой, ё. Я тоже поймал. И, черт, долетает. О, я докинул. Забросим. Блин, я жительный св... забросил. Блин, у, у меня свинья умерла. У меня хорова. У меня свинья умерла. О, курочка улетела куда -то. О, курочка. Куда? Нет. О, есть, я ее обратно приманю. Куда ты улетаешь? Так, я сейчас вернусь. И чего их убить надо всех или чего? Нет. Надо по подуждать, какая вылетит что то Подними. А, во, еще новый. Это потом. я вам тыкнул. Там это. Эти там разбросы. А ну, я еще свинку забросил. И еще забросил. Что ты у нас не Пройди, На Двое за одну свинку. О, так, да, так намного лучше. Ну и топо как-то. Э, кто мой? Есть, делайте. Что просто... хочешь сделаться вообще, по идее. Да, я вообще не понимаю сейчас. А, а. Я тут прошелся. Прошу прощения. А еще он здесь сидит. Он ну, да смысл. У нас какая-то тупо как-то Реби... О, ребят, тут сундук. А. О, все, ребят, тут дверка открылась. С редстоуном. Все, у меня два редстоун, все, уходим. Все, вали у нас лавно. Так, пят. Пятая, пятая. Шестая. Ну, да. Где такая? А, вот она. Теперь будем с удочками бегать. О, не. О, бронька. А чтоб кто-то один проходил. Паш, давай такого, не она не хочется. Да, а чтобы кто-нибудь один проходил. Один? Ну, проходил? ребят, возьмите мои вещи. Окей? Я, блин, вообще проводил Мои вещи возьмем. знаю. Возьмите мои вещи. Так если что. Если что, мой родством в сундуке. Нет, кто броньку берет? Вот он, бронька. Я точно не пойду. Ну, я шапчик пойду. Я сговор. На каком вы там? На пятом? А, на пятом. Пятый. Про... У меня прилагает. Ребят, вы хотя бы, что с вашим Ротстоуном? ТП. А! Паша, она такая. Блин, я бы самому ТП. чай. Я вижу огромного слизи. У меня кровать пропала. К ней доступ сдвинем, у меня сейчас слизнюю. У тебя не у одного так. Или, иди, иди сюда. Да как там пройти-то не пойму. Май! Легкий ты... способ. Ребят! Э! Ну ладно. А, вы... а я прошел! Ты подавай! Угу. И красная путь есть. Сколько да. у нас уже красной пыли? Пять. Пять? У меня у меня еще две. Так, и куда ее хотят тут? Шестое задано. Ой! Ребята, ты я еще... Ребята, ты еще какая-то... О-о-о! Так. Шестое мне нравится. Шесто... А -а -а. Чем же она тебе нравится? У да. меня шестое. А -а -а. Давайте я пойду. Да, блючик начнем. Yeah. Мы их отбиваем как можем. Вот. это я, я бью. А, а, а, а, а, а, а, а, а, а. Так. Да все вроде. Ребят, зачем? А! Ah. Надо было тихо пройти. Зачем? Зачем ты пошел именно по кнопочкам? Правильно, теперь все на меня идут. Да. А, это... Ты ж, блин. У, у меня лагало. У меня жутко лагало. Сейчас, сейчас, к нему ты Ну что, понравилось? А, он взял. Ко мне, может, ко мне-то подал я еще там что-то. Да блин, кто меня к себе ты пыхнул? Паша. Я их отвлекаю. Давай, беги. Блин, а как теперь? Остается только сдохнуть. Я, я их сто... отвлекаю. Можете проходить. Да я не могу. Мне Надо даже... кнопку найти. Я заверю. Да там есть жена препятствия. Что прошли? Я отойти уже не могу отсюда. Я уже прошел сестой задание. Зашибись! Я там И свой ректон потерял. У меня два тонут. Да блин, Я не пойму, да. что, что я никуда не могу, как Сейчас, я, ребят, я перезайду, это у меня хрень какая-то. Да почему я здесь спаунусь Давай, убей меня. Ребят, кто-нибудь подобрал мой Редстоун? Кто знает? Ну кто такой вообще умничный? Они... Ладно, я иди на седьмом чё тут если... ай, ребят, что здесь за фигня на сегменте? паркур, что ли? угу, паркур, сушик теперь иди туда теперь на меня начн пас, ты подавай скелеты убил челчок ты сказал я убил я, скелета я весь тут сохранил Зашибись. мы ростом сохранили за обеим сторон за я... обе даже не был я его кровью и потом добывал Я прошел ну конечно мы знаем как ты проходишь это было по бы честному. За да. завтрак все прошло. Да, по честному, конечно. Восьмое задание. А, а, а. Мне кажется, седьмое задание разнес. И что это? Я разнес седьмое задание. Зачем? Да. Ты его не все разнешь. Тоже хорошо. Э, ребята, откройте мне. Блин, ребята, <связь> как вы сквозь паутину? У тебя же меч был. Все. Ну что здесь делать? А, кнопочка. Все, нафиг. Я прошел все. О, я чё, чуть... я чё какое-то задание нашел. Ну, нет. А, тем... вот. я его раньше тебя нашел. Там нажимаешь на кнопку этого. Да. Ай, чё мне обратно вернуло? Вот. Ура, седьмое задание. Итак, что с нашим родственным теперь делать? Забить. Нет, я лучше не строить. Место прохода. Сюда должно, должно пройти. Ребят. Вот сюда должно как-то пройти. Ну ладно. Я на пролом. Все равно вы не хотите ничего делать. Только зря я вас взял все. Место прохода. Его. Мы все делали. А мы вот здесь были. Было да, здесь были, самое первое задание здесь задание ну какая здесь о здесь как ну, а ребят собираемся в одном месте я прощаться буду я назвал ее. А я тут крепером о чем? Пошли Пэн. Mm -hmm. Я порестовал по надежду. Я в глаз что-то попала. Ага. А, проходит тележкой. Я, я, я уже там хожу. Помогите Ну, что ж, дорогие друзья. Вот мне кажется, мы заканчиваем, потому что уже делать нечего, все дурь умоемся. Ой. О, ребята, я деревню нашел. Вот ты прошел прошел всю карту. Развлекайся. И... Чё, иди, как раз там прес поселим а магазин. Магазин. Магазин. Ух ты! Хороший магазинчик. Ну, он так, пробежимся по красным факелам. О, спасибо, ребят. Все, красный факел. Крепер. Ты чё, в большом-большом домике с бедрогой? Ага. о, -о, -о. А что тут за приз? я сам не чего тут такого? Ну, да, а книжки, а, вот он. броня. Пустой сундук, зашибись. Сюрприз. А, ну ладно. Так, все, ребят, все все в сборе на спаун. На спаун. На спаун. Окей? Я Ура, я умер. Умер. Ну, я вот, попрощаюсь один. Делать нечего. Я на спауне. Да? давай. Так. Итак, дорогие друзья, нет, вот нет. и подошло все к концу. Мы прошли карту после честным путем. Точнее, да. я честным, но они не да. честным. Они все время читерили. Надо их наказать. Так, комментируйте. Призовите друзей, лайкайте. Опять зовите друзей. Ну что ж, смотрите мои видео. Заходите вот ко мне на канал, подписывайтесь. Ну что ж, всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Ага. Пока. Пока, да. Все. Э, куда, куда с динамитом? Ладно, все, пока, а то у нас сейчас этот бум будет. Все, теперь... Что делаете? Осильнее.